Сегодня у нас встреча — это «Диалоги со страхами», и а, я приглашаю к эфиру, к микрофону Алену Луговцову. Это психолог, преподаватель а, психологии в Институте бизнеса БГУ, спикер TEDx, и, а, а главное, что руководитель и координатор проекта «Архитектор мечты», а также самая оптимистичная и счастливая женщина в Беларуси, и сегодня мы поговорим про оптимизм. Итак, Алена, я передаю вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне так лихо представили, что я самая счастливая женщина в Беларуси, и я сразу засмущалась, потому что я думаю, что в Беларуси есть еще много более счастливых женщин, а то они сейчас обидятся и подумают, что что-то не так, тут кто-то пытается забрать первенство. Я, наверное, так представлюсь еще чуть-чуть более широко, чтобы люди, которые подключаются, понимали, кто я. И пока еще, может быть, будет кто-то подключаться, я чуть-чуть расскажу больше о своей отрасли специализации, потому что для Беларуси она скорее, как это сказать, новая, если не сказать больше. Вот. Она у нас не развивается практически никак научно хотя существует в мире. Я действительно психолог по базовому своему образованию, я заканчивала педагогический университет в свое время, у нас там такой был экспериментальный факультет социальной педагогики и практической психологии, у которого были программы, которые пытались ну, таки экспериментально вводить с американских узлов поэтому нам было учиться достаточно интересно. Правда, он вскоре после моего окончания прекратил свое существование, существование как, некоторые, как многие хорошие вещи в нашей стране, иногда прекращает свое существование несмотря на то что они хорошие вот но эм, психология я занимаюсь до сих пор я не только преподаю психологию вузе я практикую психологию э, как практический психолог по своей специальности Кроме того, я являюсь тренером образовательных программ для взрослых, я являюсь экспертом международного уровня по образованию взрослых и работаю с различными провайдерами образования зарубежными. И есть у меня такой проект, он называется Архитектор мечты», либо, может быть, кто-то видел в сети, мы публиковали много разных статей, фотографий. Это инкубатор мечты. Вот есть два таких проекта. Архитекторы мечты родились в 2014 году, а захотела я этим заниматься в 2013 году. И я тогда вообще понятия не имела, что это каким-то образом вписывается в научную концепцию, то, что я хотела делать. Мне на тот момент, как психологу, не очень нравилось то, чему меня научили в университете с той точки зрения, что... А психологи во многом а, должны бы смотреть на человека, как на такую несколько поломанную машину. Вот когда у, у нормального человека все функционирует, потом, если у, у него случается какая-то проблема, он самостоятельно ее не может исправить, соответственно, это как бы испорченный механизм, его нужно подправить. И при этой подправке нужно обязательно очень много уделять внимание прошлому, это такой очень длительный процесс, там есть слово ⁇ проблема ⁇ и не одна. И мне это было очень дискомфортно. Мне все время казалось, что люди ⁇ это не совершенно даже не механизмы, которые нужно каким-то образом починить. И все, что нужно, это вернуть человеку веру в себя, в мечту, которая у него однозначно когда-то была. И этого будет достаточно, чтобы человек смог самостоятельно справиться в дальнейшем с теми проблемами, которые у него есть, и улучшить свое... Благополучие жизненное, уровень благополучия. И как-то вот у меня это крутилось в голове, но я совершенно не могла понять, к чему это можно приложить. И вот со мной случилась рождественская история. Я была в Стамбуле на Рождество, это был 2013 год, и ходила вечером по магазинам разным, зашла в книжный, и в книжном магазине лежала записная книжка, с таксимским красным трамвайчиком, вот э, я думаю, что вы видели его периодически в интернете, это один из символов таксима, на котором э, вместо номера там было написано «мечта» и подпись э, о том, что э, хотите жить своей мечты, а почему бы не начать прямо сейчас? Наверное, у вас утомила рутина и так далее. И вот эта вот подпись была, я так повертела ее в руках, положила, на следующий день вернулась и купила. из ежедневника вот может начаться целый проект. Вот у меня он начался с этого ежедневника. Что-то меня в этой картинке настолько зацепилось, что я вернулась и стала собирать людей. И «Архитекторы мечты» — это на протяжении четырех лет где-то, нет, ну, трех с половиной, Примерно. Мы встречались каждые две недели. Это были только живые встречи. Тогда еще не было коронавируса. В эпоху до коронавируса не было никаких онлайн-встреч. И была возможность эм, опробировать разные подходы, разные методики вот, к тому, как можно строить жизнь своей мечты, как работать с мечтами. Я прочитала книгу «Марш и Видер», «Достижение мечты». Если вдруг вас эта тема интересует, книга, по-моему, ее даже можно скачать в интернет бесплатно, если я не ошибаюсь. Это американская спикер, она же основатель организации, называется она «Университет мечты», которая профессионально работает, у нее даже есть своя коучинговая программа, это не лайф-коучинг, как у нас привыкли, да. то есть это не, она работает не с целями, она работает с мечтами, это немножко другое направление. Я вот ее почитала, мне стало это очень интересно, и в течение многих, трех с половиной лет мы встречались, там всегда было порядка 15 человек обязательно на этой встрече, там где-то чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше иногда, и мы эти все методики отрабатывали на себе. Потом со мной случился TEDxNemiga, на котором я выступала со своим, о своем проекте, рассказывала о важности мечтать, и те отзывы, которые я получила, они меня настолько вдохновили, потому что ну, иногда кажется, ну, может, это никому на самом деле не надо, как у нас люди говорят, ну, у нас же другой менталитет, это все как бы э, не наше, нам не надо мечтать. А тут оказалось, что э, мечтать надо, можно и нужно. И многие люди писали очень хорошие отзывы в личных каких-то сообщениях мне и поэтому я решила обязательно продолжать. Мне, э, у меня было такое ощущение, что чего-то недостает в моем проекте. Но вот многие люди доходят до того, какая у них есть мечта, а дальше не идет. Думаю, ну в чем дело? И вот отсюда родился проект «Инкубатор мечты». Этот проект был нацелен на то, чтобы людям не только помочь сформулировать свою мечту, помочь построить к ней дорожную карту и сделать первые шаги, потому что это самое сложное. Мы умеем красиво себе придумывать то, что мы хотим, образ того результата, который мы хотим достичь, но когда речь заходит о том, что нужно делать шаги, а иногда эти шаги радикальные, кому-то нужно уходить с работы, кому-то даже иногда нужно разводиться, и они это понимают, и понимают, что дальше без этого я не смогу, двигаться, но вот радикальные шаги людей останавливают. Да, или переезжать, пишет Алекс. Ну, очень много чего может быть не маленького, а радикального. И вот этот проект, он многим людям из группы помог сдвинуться с места. Там были те, кто хотел стать писателями несколько человек, кто-то хотел стихи детские писать. Одна девушка хотела писать э, именно рассказы на белорусском языке, которые бы публиковали. Она поступила параллельно вот уже с нашим э, инкубатором в школу писателя. Сейчас она публикуется. Э, есть женщина, которая хотела э, женский инкубатор, акселератор, открыть. Я знаю, что вот Татьяна Чистякова, вы ее, наверное, знаете, видели. Она просто сейчас вот, Просто приятно, что столько запало у человека, и приятно, когда есть отсылки, что если бы не инкубатор мечтей, то, может быть, я бы никогда этого не сделала. Вот. Ну, а теперь чуть-чуть куда... Алёна, можно я секундочку вас перебью? Да. да а... У нас будет эфир очень интересный, а все участники, которые сейчас с нами, вы можете писать свои вопросы, я буду следить за чатом, задавать их Елене, поэтому не стесняйтесь, включайтесь, пожалуйста, в нашу беседу активно, активно, активно. Озвучивайте свои мечты, пишите вопросы, как идти к мечте и как быть оптимистом. Хорошо? Сейчас, наверное, ну, у нас сегодня не про мечту, немножко это просто проект, у нас не про оптимизм, мы сейчас будем о нем. Хотя, если вдруг какие-то вопросы про мечту, я, конечно, тоже на них отвечу. Я сейчас просто в нескольких словах хочу объяснить вам, во что укладывается все, что я делаю, чтобы не было вдруг у кого-то ощущения, что я занимаюсь тут каким-то шаманством или я режиссер фильма Секрет или что-то в этом духе. Мне кажется, что это важно. Для меня самой это было важно. Я специализируюсь на данный момент в позитивной психологии. Есть такая отрасль, я о ней раньше ничего не знала, она в Беларуси не развита, у нас нет ни одного факультета, который ей бы обучал, у нас нет курсов, на которых ей обучают. Пока нет, но я думаю, что они обязательно будут. Она сравнительно молодая, эта отрасль, поэтому до нас она еще не дошла. И она занимается научно, то есть... Все вещи, которые здесь я, я вам сегодня буду рекомендовать, в том числе и упражнения, которые я вам буду рекомендовать, они имеют под собой научное обоснование. И вот а если так описать, чем занимается эта наука, то позитивная психология — это наука о том, что позволяет людям и организациям процветать. Вот такая красивая отрасль. И... Почему слово «процветать» выбрали? Оно выбрано абсолютно не случайно. Была попытка сказать, что она позволяет людям быть счастливыми, но потом пришли к мнению, что счастье, оно настолько индивидуально, даже если это будет человек, живущий на улице, без дома, да, бездомный человек, и он получил сейчас деньги, получил еду, получил, там, не знаю, одежду, он в этот момент будет счастлив. Но можем ли мы сказать, что он процветающий или благополучный? Ну, наверное, нет. Эм, слово благополучие было тоже такое, ну, оно очень активно используется, но все-таки благополучие это, это определенный уровень качества жизни, хороший. Мы можем сказать, что я благополучный человек, у меня вроде бы неплохо сложилось, да. Поступил, э, окончил деньги среднего дохода и так далее. Но вот насколько я действительно при этом счастлив и реализую свой потенциал, это вопрос. Но при этом есть люди, которые процветающие. Вот процветающие люди — это те, которые максимально благополучны в каждой сфере жизни. И таких всего 20% от населения. И позитивная психология, она нацелена на то, чтобы количество людей, которые процветали бы, увеличивалась, потому что от этого всем будет хорошо. Вот, и эм, если говорят позитивная психология, некоторые у меня спрашивают, что есть негативная психология, если есть позитивная, да? Нет, негативной психологии нету, но дело в том, что классическая психология, она немножечко депрессивна, Психологи считали, что до вот последнего времени, что человека счастливым сделать они не могут в принципе. Они могут просто облегчить его страдания и вывести его до такого до, до состояния ну, нейтральности что ли. И категория счастья или процветания научно даже не рассматривалась. На это могли бы просто посмеяться, если бы человек вышел и сказал, что давайте вот научно исследовать. Но такой человек нашелся. Это был Мартин Селигман, который вышел и сказал, что а давайте мы немножечко сместим акценты. Мы постоянно говорим о том, что нужно просто людям справиться со сложными ситуациями, помочь им преодолеть патологические состояния, но почему не исследуется уровень выше нуля? Чтобы это было не просто нейтрально, чтобы как-то научить, помочь людям быть более процветающими, счастливыми людьми. Это было, ну, скажем, очень непросто, но Мартин Целлингован смог эту отрасль запустить именно как отрасль. И чем отличается позитивная психология от позитивного мышления, которое вы можете наблюдать во многих книгах в магазинах, там есть бизнесмены, которые говорят, вот, я что-то смог, сделай как я, мыслите так, мыслите так, вот. это не доказано. То есть любой человек может написать книгу о том, как у него удалась жизнь, но эмпирически сказать, что у всех остальных получится так же, как у тебя, мы не можем. Вот позитивная психология, она пытается экспериментальным путем, проводя различные эксперименты, доказывать какие-то упражнения, пусть даже они будут маленькие совершенно, ну, такие простенькие-простенькие, там нет таких каких-то сложных очень упражнений, да. Но они на большую часть населения действительно в, на протяжении нескольких лет повлияли очень хорошо. То есть мы научно доказали, что это влияет. Вот э, такими методами занимается э, позитивная психология. И очень важно, что, э, чтобы тоже отличали, есть в позитивном мышлении аффирмации, я самая обаятельная, привлекательная, Там вот это вот все, да, и очень в позитивном мышлении так говорят о том, что достаточно вот тебе каждый день повторять, и все, ты в это поверишь. Позитивная психология говорит нет, не поверите. В это могут поверить только люди с высокой самооценкой. Это единственные люди, на которых действуют аффирмации. А если у вас низкая самооценка, то может даже случиться обратный эффект, что вы себя еще хуже почувствуете. Вот нигде в позитивном мышлении об этом не говорится. Пока вы не поверили и нашли доказательства логические для вашего мозга, что это действительно так, он просто так никакую теорию не примет. Поэтому когнитивная, о, когнитивная, позитивная психология, она просто вышла из когнитивной, поэтому у меня оговорки, она старается сделать так, чтобы э, все методы, предлагаемые, были научно обусловлены, и чтобы вот таких ситуаций, когда человек использует, а эффект обратный, неожиданно у него возникает, чтобы этого не возникало. Вот. Если какие-то я сейчас тогда буду к оптимизму переходить, может, у кого вопросы есть? А, да, Алена, у меня есть вопрос. Вот скажите: mm -hmm. вы же сначала изучали классическую психологию, да, даже да. в аспирантуре были. Вот, то есть, и вы говорите, что не нравился вам тот подход, что человек — это испорченный механизм, надо подправить, да, и вывести его до нуля. Вот, а позитивная психология, то есть, ее можно сразу начинать, вот, как говорится, любому человеку, или нужно сначала пройти, вот, как говорится, путь выравнивания до нуля, поднять свою самооценку, поработать над убеждением, над страхом проработать детские травмы или там еще что-то проработать убеждения, а потом уже переходить к позитивной психологии, к оптимизму и настройке на хорошее? Нет, такой связи нет. Вам а Позитивная психология не надстройка над тем, что имеется в классической психологии, это отдельная отрасль. И если э, о, некоторые направления классической психологии работают с тем, что нужно подтянуть, то есть это, у человека есть сильные стороны и слабые стороны. И в момент кризиса, э, которые были слабыми, они, естественно, м, ну, скажем, более страдают. И вот тогда работают с этими пострадавшими слабыми сторонами для того, чтобы их до уровня нормальности дотянуть, да? до, сред... ну, до нуля хотя бы то позитивная психология, она опирается на сильные стороны. Вот у нее немножко другой акцент. У вас у всех они уже есть, вне зависимости от того вообще, э, есть ли у вас там детские травмы или нет. У вас все равно есть сильные стороны, используя которые, вы способны преодолеть очень многие вещи в своей жизни. И нужно, вот позитивная психология говорит, давайте работать с, с сильными сторонами, Так, какой-то вопрос? Вопрос от Алекса. Мы будем работать только с сильными сторонами и не работать со слабыми? Что от Татьяны тоже? Что делать со слабыми сторонами? А со слабыми ничего пока не делать сторонами. Мы будем работать с сильными. Ну, мы, ну скажем так, мы даже сегодня с вами будем говорить... Об оптимизме, да, как тоже это сильная сторона личности, и будем смотреть, как его подтягивать, и как, что можно с ним сделать. Про сильные стороны можно делать вообще отдельную встречу, потому что есть всемирное исследование 24 сильных сторон личности, характера. Вот, если, там оно есть и на русском языке в том числе когда вы его проходите, этот, этот тест такой, его прошло уже больше 8 миллионов человек, там на, на сайте стоит э, калькулятор, вы узнаете, какие стороны характера у вас являются самыми сильными, а там очень интересные стороны вообще в принципе собраны. И вот э, позитивные психологи, они рекомендуют со всеми своими слабыми сторонами бороться через сильные. То есть понятно, что у каждого есть слабые, но для того, чтобы их подтянуть, используйте свою сильную сторону. Ну, например, если у меня там слабая сторона — это самоконтроль, я как раз тут недавно задание выполняла, подтяните свою слабую сторону за счет своей сильной. Самоконтроль э, в чем выражается? В том, что я потворствую своим э, желаниям. Вот вместо того, чтобы работать, я буду смотреть сериал. А потом еще пойду пройдусь. Ну, в общем, в конце концов, я не завершу за день то, что я должна была бы завершить, потому что вот не хватает у меня самоконтроля и силы воли. Но у меня есть очень сильная сторона, она называется честность. Это вторая, вот у меня первая, это по этому тесту смелость, а второе это честность. И задание было придумать, как я могу использовать сильную сторону, чтобы подтянуть свою слабую. Ну, я подумала, подумала, думаю, ну, хорошо, я могу быть при планировании дня просто более честной с собой. Я же как планирую, сколько мне нужно сделать дел? Я не спрашиваю у себя, Алена, сколько ты на самом деле их собираешься сделать? Вот не, не сколько ты должна, а сколько ты собираешься? А еще я у себя не спрашиваю честно, Алена, сколько тебе нужно время на отдых? И тогда я просто э, перестроила подход к э, своему планированию дня, используя честность как свою сильную сторону. И решила, что так, будем исходить из того, сколько я могу сделать. Вот мой список там, на неделю. Мир не рухнет, в общем-то, как я уже за свои 40 лет поняла, если я чего-то там вдруг и не сделаю. Как бы раньше я думала, что он рухнет, а теперь я точно знаю, что нет. Поэтому... Э, Просто я тебя себя теперь спрашиваю, сколько ты можешь сделать за завтра и сколько тебе нужно отдохнуть завтра. Вот скажи себе честно. У меня совершенно перестроилось вот это количество дел, которые я делаю. Я их э, стала есть, закрывать задачи, сколько я запланировала, отдыхать лучше, баланс восстановился чуть-чуть. Я стала себя чувствовать как человек который достигает ну то есть когда вы не закрываете свои дела вам кажется от хвосты пооставались вот там и так далее это тянет энергию а так я их закрываю у меня самочувствие лучше я сама к себе лучше отношусь вот это пример того как можно сильную сторону использовать для того чтобы подтянуть слабую и позитивная психология работает так Хорошо, Алёна, мне уже не терпится э, еще раз послушать вот про э, вот эту книгу замечательную и вообще про исследование Селигмана, да, э, о чем он говорит действительно, как научиться этой позитивной психологии и как стать оптимистом, потому что я честно скажу, я прошла тест. Так, вот это самое важное, сейчас начнется. <смех> <смех> да, я прошла тест, я знала, что я вообще-то жуткая пессимистка, но чтоб настолько, <смех> это было, конечно, открытием, <смех> вот, так вот, понимаете, опять же, за столько много лет наработан взгляд уже на события, за столько много лет шла работа над низкой самооценкой, Ах, что дальше делать? Как перестроить мозг, сознание, как научиться мыслить позитивно, чтобы все-таки хотя бы тест не так позорно показывал свой пессимизм. Так, ну, давайте все сначала. Да. Поэтому, давайте мы будем разбираться с тем. Я думаю, вы так книжку читали, но ее читали далеко не все. Поэтому не, я думаю, что могут даже расходиться мнения о том, что такое оптимизм вообще, в принципе. Нам надо договориться еще об этом. Но я бы хотела, конечно, для начала узнать, сколько людей сделало тест, потому что тест — это очень важная часть работы с оптимизмом. Сначала сделать тест и честно, абсолютно увидеть свой результат. Вот не, не надо его стесняться, он ничего он там не позорный. Если вы пессимист, то я вам хочу сказать, что 80%, 80 наших людей вы входите. У меня... Э, дело в том, что очень многие вещи, которые я... Э, делаю вот в своих проектах, я включаю им э, в свои занятия в университете. И у нас оптимизм, когда мы проходим личность и характер, мы рассматриваем оптимизм, студенты тоже выполняют этот тест. Я вам хочу сказать, что 80% первокурсников пессимисты, причем такие законченные пессимисты. Алена, это же ну, ужасно, потому что это же молодые да. люди, у которых впереди жизнь, надежды, мечты, открыт весь мир, куча возможностей. Вот и... э, подождите, у них э, с мечтами, вы так замахнулись, дело в том, что у них с мечтами тоже не очень хорошо, как и с целями, но, ну, наверное, 20% они есть, а все остальные э, говорят, что я не хочу в своей жизни ничего менять. И со своим пессимизмом они, в принципе, согласны, что да, когда они читают всю эту интерпретацию, которую я сейчас вам расскажу, они говорят, ну да, ну да. Вот. То есть с этим надо что-то делать э, на, в больших уровнях, в масштабах страны, да, потому что когда 18-летние ребята в 80% являются пессимистами и не особо чего-то хотят менять в жизни, поступая на очень неплохую специальность бизнес-администрирования, там, где я преподаю, обучаясь на английском языке. Родители у них не самые бедные, да, и вот даже там вот такая ситуация. Поэтому нам с вами стойтиться нечего. Мы уже заработали свой пессимизм, так сказать, набив какие-то шишки по жизни. Но, как видите, эта ситуация, она для многих людей очень характерна. Пессимистичная такая. Так, давайте... А, да, сначала давайте мы проговорим, что такое оптимизм, да? Мы да? Да, так, значит, мне просто важно сейчас понять, все ли кто здесь присутствует, делали тест на оптимизм. Уважаемые участники, отпишитесь, кто сделал тест, поделитесь честно и напишите свои результаты. У меня, когда я его делала первый раз, было минус 2, честно. Я считала, что я оптимист оптимистом, просто вообще. Оказалось, когда у меня было минус 2... Я вообще подумала, что тест неправильный. Ну, это первое, да, что приходит в голову. Либо я неправильно там, ну, слишком быстро делала, надо переделать. Потом я себя какое-то время остановила и думаю, нет, ну, пойдем. ты прекрасно знаешь, по всем правилам нужно выбирать первое, что приходит на ум. Все там правильно. И после того, как я уже это сделала, м -м, прочитала все, думаю, ну что ж, надо работать над собой. Рассказала о тесту своей коллеге. Очень тоже психолог, тоже оптимистка, как она считала. Ей так, ее так заинтересовало, я говорю, много себе нового узнаешь. Она говорит, ну давай мне. Я его сфотографировала, через день звонит и говорит, курю на балконе, у меня минус 4. Ну это к тому, что мы очень удивились, у нас теперь шутка я тебе хочу сказать, как оптимист оптимисту. Но на самом деле э, за пять месяцев моих занятий по позитивной психологии я его развела до плюс 13. Развела оптимизм, поэтому я вам могу сказать, что все работает, не, не беспокойтесь, все хорошо. Даже у кого есть минус или кто в очень нейтральных показателях, вы можете это развить. Будем сегодня говорить как, и будем говорить, что такое оптимизм. Так, сделала пессимист, вижу. сделал тест у меня умеренно. Минус 10. Это, это вы, да, Александра? Так, минус 10. Ну, понятно, ну все нормально. Так, хорошо. А, что такое оптимизм? Да, Алёна, что такое оптимизм? И давайте практические шаги. Что с этим подождите, делать? Подождите, подождите, будут практические же вы, вы это сразу давайте шаги. Что это такое? А, обычно люди под а, понимают, под оптимизмом понимают умение видеть в сложных ситуациях, в плохих иногда ситуациях, что-то хорошее. И это единственное, как они понимают оптимизм. И вот в этом есть большая загвоздка, потому что оптимизм гораздо шире понятия с научной точки зрения. И если вы просто в плохом умеете видеть хорошее, вы еще не оптимист. И вот сколько я с людей встречала уже, кто выполняет тест, как правило, у наших людей с той частью, где научиться видеть свет в конце тоннеля, все хорошо. Но очень плохо с той частью, которая говорит о том, что это я причина всего хорошего, и что хорошее возможно, и оно будет длиться и оно, возможно, надолго в разных э, областях моей жизни. Вот в этом мы не верим, и поэтому у нас пессимизм зашкаливает. Вот давайте для того, чтобы проще было бы понять, что такое оптимизм и пессимизм, мы рассмотрим таких два, возьмем, гипотетических человека. Человек А и человек Б. Женщина, мужчина — неважно, потому что э, гендерной какой-то э, принадлежности у, этого, э, у этой черты характера нет. Вернее, наверное, правильно будет сказать ее способностью, хотя она и как черта характера идет, и как способность, которую можно натренировать. И вот представьте, они оба, эти люди, 15 лет были в браке и они разводятся. И вот человек Б, он решил сосредоточиться на своей карьере. <связывающие> ну, как бы, хотя они чувствуют очень схожие вещи вот понимать нужно одно как бы ни била ситуация мы все себя чувствуем одинаково примерно если развод то у всех будет боль у всех будет э, там, и горечь и непонимание и все эти стадии они и для пессимистов и оптимистов они абсолютно идентичны мы чувствуем одинаково вопрос какие мы решения принимаем как мы интерпретируем ситуацию? Вот это различает людей. И вот человек Б, он решил: ну ладно, но ну, я буду заниматься сейчас, сосредоточусь на карьере на своей. Она у меня получается хорошо. Соответственно, я сосредоточусь на ней, я буду продолжать жить, стремиться вперед. Но здесь не получилось значит, ничего, встретится мне еще другой человек в жизни. А человек А решил, что ну все хорошего у меня в жизни уже ничего не будет, уже как бы возраст такой подходит, я неудачник вообще, в принципе, и это начинает сказываться на всей его жизни. Он срывается на своих близких, он срывается на окружении. Ну, вот такие вот у него симптомы. И очень важное отличие. Человек Б который у нас сосредоточился на карьере, и решил, что он будет двигаться дальше, и решил, что ну, не встретился этот человек, встретится другой. Он не сделал себя центром всего, всего этого ужаса. Он себе не сказал, меня бросили, потому что я такой, меня нельзя любить, я неудачник, и всего в жизни у меня больше уже никогда не случится. Он так решил, это временно, сосредоточусь на чем то другом. Человек А сделал себя центром всей этой ситуации. Я неудачник, у меня больше ничего не будет, скорее всего, потому что я такой некрасивый, там еще какой-то, меня нельзя любить, и, и, в общем, и на этом поставил на себе крест. Так вот, оптимизм — это настройка нашего сознания, которая задает направление мыслям, определяет как вы подходите к интерпретации хороших и плохих событий, и тех, и тех, не только плохих, но еще и хороших. И очень интересное то, что ученые, которые разрабатывали вот теорию оптимизма, они считают оптимизм основной чертой, которая позволила человеку эволюционировать. Вот если бы не было оптимизма, то человек бы в принципе не стал человеком. Ну, в общем, и, наверное, с этим можно согласиться, потому что я не видела, и никто, наверное, не видел, из прорывных людей, которые в мире э, совершали вот такие действительно большие скачки, революции в своей отрасли, да, кто там что-то изобретал, вы, вы среди них видели хотя бы одного пессимиста? Это невозможно. То есть человек с пессимистичным мышлением, он, в принципе, выше среднего не сможет подняться, потому что его собственная установка ему этого не даст. Успешные люди. А вы когда-нибудь видели, чтобы хотя бы один из них сказал, что все жизнь — это на слово «г», да? Никогда. И не потому же они себя ведут как счастливые люди, что у них все просто так легко получилось. Для того, чтобы выбиться наверх, Никто туда сверху с вертолета не бросает, то есть подниматься приходится пешком по лестнице. Всем тяжело, но поднимаются туда только оптимисты. Пессимисты туда не доходят, в принципе, потому что их э, настройка, их сознание не позволяет им интерпретировать события так, что, возможно, хорошее, возможно, надолго я, это э, центр всего хорошего, я молодец. Да? Это вот очень важно. И э, оптимизм, это тоже нужно сейчас запомнить, он приводит к позитивным переменам. А пессимизм, наоборот, он приводит к стрессу и к недовольству жизни. И основные постулаты вот, теории оптимизма, они гласят, первое, самое важное, оптимизм можно развивать. И это даже не так долго делать. Это первое. Оптимизм напрямую связан с низкими депрессив... низким уровнем депрессивных состояний, стресса и тревожности. Что означает? Оптимисты практически никогда не заболевают депрессиями. Депрессия ⁇ это заболевание, от которого можно умереть. Вот. То есть вот это вот состояние легкой грусти, тоски у них быстро проходит, а у пессимистов углубляется и приходят заболевания. А оптимисты имеют лучший показатель здоровья, об этом еще будем говорить, и эмоционального, и физического. Он помогает развить устойчивость, способность противостоять враждебной среде, и вообще помогает людям принимать себя безусловно. Это то, что мы учимся делать всю свою жизнь. Принять себя таким, какой я есть, любить себя безусловно. Вот оптимист может это сделать. Алена, извините, да. а можно вопрос? Вот вы говорили, что, в принципе, нет гендерных различий да, между мужчинами и женщинами, да, просто люди, которые или оптимист, или пессимист, да? Да. просто я знаю, что исследования психологов проводились, и было доказано, что женщины страдают депрессиями вдвое чаще, чем мужчины, потому что мужчины склонны действовать, а женщины, они углубляются больше в чувства, в такие вот а, размышления. Вот. А, смотря еще тут, что подразумевалось под депрессией, когда там об этом говорили, какой ее уровень, потому что у нее есть понятие депрессия, как то, что мы под ней понимаем, это очень-таки, это депрессивное состояние, я бы сказала, да? то есть, которое характерно для всех, для нас, вот на уровне обывательском. Есть депрессия, которая там однополярная, биполярная депрессия. Это болезнь. Вот нужно различать. Мы с вами обычно не болеем. Мы говорим, у меня депрессия, когда мы себя чувствуем просто плохо. Ну, бывают такие моменты тоски, черные полосы в жизни и так далее. Вопрос еще, что они там замеряли и что имелось в виду. Да? Какая депрессия имела в виду? Это первое. А второе, э, ну, у оптимизма как такового нет таких исследований, которые бы говорили, что э, оптимистом больше могут стать мужчины, чем женщины. Такой взаимосвязи нет, понимаете? Да, женщины более эмоциональные, но это не означает, что они не могут развивать оптимизм наравне с мужчинами, там, допустим. Вот нет такой взаимозависимости. Она может быть с депрессией, что они склонны больше к таким переживаниям негативным за счет большей эмоциональности, но нет взаимосвязи с оптимизмом, что вы не можете развить оптимизм так же, как другой пол. Все его одинаково могут развивать. Вот. И это очень хорошая новость. Значит, вообще... В основе пессимизма — это беспомощность выученная. Это тоже нужно, наверное, понимать, что мы себя чувствуем плохо и не способны к чему-то двигаться не потому, что у нас плохое настроение. Пессимизм — это производная выученная беспомощность. Выученная беспомощность — это состояние, которое рождается у человека, которому на протяжении определенного времени, длительного, не удавалось преодолеть какую-то одну и ту же ситуацию. Ну вот, допустим, не удавалось никак, никакие личные отношения построить до 35 лет, да, и он уже думает, ну все, я буду даже, не, можно не пытаться, потому что не получалось, и, и даже и когда к нему подойдут и за руку поведут куда-нибудь, там, или в ЗАГС, или скажут, да я тебя люблю вообще, он скажет, не верю потому что у него вот это состояние беспомощности настолько э, захватывает человека, что он, в принципе, ну, э, не способен, даже когда ему под нос уже подсовывают решение, его увидеть. И вот это лежит в основе пессимизма. Э, наши мысли, они, с одной стороны, являются как бы реакцией на происходящее, а с другой стороны, они влияют на наши, на, на наши собственно говоря, действия. Так вот, это чтобы вы понимали, что пессимизм — это не просто так, это выученная беспомощность. Оптимизм, он имеет три основные, ну, скажем, ключа к его пониманию. Устойчивость, генерализация и персонализация. Страшные слова, но я вам сейчас буду объяснять, что это такое, и вам будет понятнее вот те результаты теста, которые вы делали. Там же, кроме общего уровня пессимизма, и оптимизма, там вот по этим показателям есть цифры. Так вот, что такое... Так, сейчас я буду с вами расшаривать экран. Так, вот давайте начнем с устойчивости. Первое — это устойчивость. Вот вы видите сейчас на экране пессимистичный и оптимистичный стиль. Устойчивость означает, что если со мной интерпретация такая, что-то происходит в жизни у человека не очень хорошее, и он интерпретирует это как так будет всегда. Ну, то есть вот если эта ситуация сложилась, она не исправится, она как, как навсегда. Там кто-то у нас еще в комнате ожидания, мне тут написано ⁇ Ждет ⁇ Сейчас посмотрим. Um, ну, допустим, я вот завалила проект, бывает, у меня тоже такое было в жизни, мы не успели, мы там работали днями и ночами, мы не успели подать, и я была руководителем, и, конечно, uh, и это был проект международный, в котором было 15 сторон из разных стран, ну, и я, конечно же, могла бы себя заклеймить позором пожизненно, и сказать, что ну, я вообще никчемный менеджер, и больше я за такие проекты не возьмусь потому что не получилось. Вторая, ну, это если бы я была пессимистом, но если бы я была оптимистом, ну, а я на тот момент в этом отношении была оптимистом, даже при минус двух своих, да, я подумала, что не хватило времени, или там я истощилась, как у вас вот, там с правой стороны, то есть есть факторы, которые повлияли, и эта ситуация конечно, То есть сейчас не получилось, но она не, это не означает, что такой же проект я не смогу подать, будь у меня больше времени, будь у нас больше сил, может быть, больше команда, распределить по-другому ответственность и так далее. Вот пессимист больше не возьмется за эту работу, он решит то. А оптимист э, скажет себе плохо, ужасно, в следующий раз сделаем лучше. Или из тех, кто на диетах сидит. Некоторые там, ну вот не получается, мне никакие диеты не помогут, руки опускаются, я буду кушать дальше. А кто-то будет совершенно по-другому к этому относиться и говорит, ну, конечно, диета не поможет, если переедать, так что на ночь больше точно ничего не ем. Или когда мы говорим, ты постоянно придираешься, вот это слово постоянно, это про устойчивость. Даже когда я в отношениях с кем-то говорю, я говорю, ты постоянно, и сама думаю, он постоянно ко мне придирается, он постоянно делает то или это, и начинаю это потом на человека выливать. А оптимизм говорит, ты ворчишь, когда я не прибираюсь в своей комнате. То есть не, не то, что ты постоянно на меня ругаешься, я привязываю это к конкретной ситуации. Я приберусь в комнате, и ты перестанешь ворчать. А вот в первом случае у пессимиста не перестанешь, и постоянно на меня будешь. Так вот. Мой начальник вот тут вообще настоящий ублюдок, то есть это уже там вообще. А, наверное, что-то начальник сделал, может быть, там накричал или еще что-то, премии лишил. А оптимист скажет, ну что, в плохом настроении, видимо, сегодня очень мой начальник. То есть устойчивость у пессимиста — это когда это случилось сейчас, и это всегда. А других людях тоже. Это не его черта личности, это не потому, что ему сейчас плохо. Да он вообще такой, в принципе. И отношения у нас такие всегда были, всегда будут плохие. Это про устойчивость. Генерализация. Генерализация ⁇ это потрясающее умение человека распространить действия негативной одной ситуации на все вокруг. То есть э, сказать, что если э, мне не повезло здесь, то мне, я вообще, мне вообще не везет. Я не поступила в университет в этот, значит я вообще не поступлю. То есть никуда не поступлю. Это не про никогда, а никуда, то есть это вот про сферу вокруг меня, на что я считаю, влияет эта вот ситуация. Или когда люди говорят, да, там все там преподаватели, они лишь бы завалить студента. Оптимист скажет, ну да, вот профессор Селигман или профессор Луговцова пристрастная, но они не будут распространять это на всех. Или когда э, вам отказала вторая половина, предполагаемая, которую вы бы хотели, чтобы была ваша вторая половина. Для мужчины женщина или женщина там мужчина как-то присматривалась глазки, строила, и никак не получается. Пессимист скажет, я либо вообще не нравлюсь, либо я страшный или страшная, либо я вызываю отвращение. А оптимист, ну да, я ему не нравлюсь. То есть конкретному человеку, не всем. А вот ну, этому человеку я не нравлюсь. То есть это умение, э, все-таки оптимист, он концентрирует на тоже, опять-таки, ореол этот у него небольшой. Но ну, эта ситуация ничего не определяет. Если мне отказали, не значит, что я там, некрасивый или некрасивый. Но ну, ей не подхожу или ему не подхожу. Ну, зато другому подойду. Пессимист, к сожалению, считает, что он вообще никому не подойдет. Uh, персонификация — вот здесь самая загвоздка у наших людей, поэтому на это нужно обязательно обратить внимание. Персонификация — это умение присваивать. Так вот, оптимист, он присваивает uh, себе лавры за успехи и за хорошие ситуации, а за нехорошее, говорит, нет, заберите, пожалуйста. Я тут свою долю ответственности, конечно, не несу, но я вот в целом, меня не надо единственным виноватым э, выставлять. А пессимист, он наоборот. Он готов всегда сказать, что он виноват во всем, И он не готов признать, что если что-то получилось, то получилось, потому что он молодец. Он будет говорить, что повезло, помогли. Э, Случай, у кого-то было хорошее настроение, но это не я молодец. И вот э, именно с персонификацией у наших людей очень часто бывает э, перекос в сторону вот этого неумения признать, что я есть центр хорошего в моей жизни. Э, если... Что-то, это про низкую самооценку и про высокую самооценку в том числе. Ведь люди с низкой самооценкой, они не могут признать, что они молодцы. Они просто ну, будут как угодно это обставлять, но получится, что в конце концов просто повезло. Или когда что-то случилось, допустим, там плохая ситуация, он скажет «я болван», а оптимист скажет «ты болван». Ну, я тоже, может быть, болван немножко, но ты тоже болван. То есть вот тут главное э, понять, что оптимист, он не переносит на других людей вину. Э, нету полюса или-или. Вот многие люди живут в, в полюсах. Либо я всему виной, либо другие всему виной. А посередине как будто ничего нет. Вот оптимисты, они умеют, э, видя свою долю, понимать, что во всем есть разделенная ответственность. В браке, который не удался, а не только я виновата или только один человек. В проекте, который не удался, в отношениях, в чем-то еще нет одного человека, который виноват. Есть разделенная вот эта ответственность, и он умеет этот фокус сдвигать с себя, а не на на натягивать на себя так, чтобы я, так сказать, полностью во всем виноват. И вот сейчас вот посмотрите, это тоже такой важный а слайд. Если мы в целом будем смотреть, кто такой пессимист и кто такой оптимист, пессимист он такой, он постоянный все, что случается, носит длительный характер для него. Он очень долго будет выходить из всех ситуаций сложных, из хороших тоже. Он, у него все длительно очень. Он э, говорит, это навсегда, это повлияет на все это широта распространения. Если мне в личной жизни не, ведет, не везет, оно тут же и на работу у меня повлияет, и на все остальное. Он центрирован на том, что во всем есть его вина. И самое главное – это степень контроля. Он считает, что с этим ничего нельзя сделать, бесполезно вообще что-то с этим сделать, ничего не выйдет. Оптимист, он говорит всегда – это временно, это пройдет. И это локально, это как бы вот э, относится только к этой ситуации. В этом не полностью у меня моя вина, и я могу с этим что-то сделать. И что очень важно нам тоже всем усвоить, это то, что когда оптимист говорит о том, что все плохое временно, он при этом умеет сказать, что все хорошее постоянно. То есть мы, это очень важный такой аспект. Да, плохое пройдет. А хорошее останется. Хорошее мы распространяем надолго. Плохое оптимисты говорят, это временно. А хорошее, а хорошее надолго. Счастье, возможно, надолго. И ждем мы хорошего. И если у меня получилось в этой области, так и в остальных у меня тоже получится. Если я с этой работой справился, я и с другими работами справлюсь. Я центр того, что хорошее в моей жизни, это потому что я молодец, потому что я захотел, потому что я принял решение, потому что я не сдался, попросил кого-то и так далее. Я молодец, и я могу что-то сделать в своей жизни и не только в своей. Вот это оптимист. И теперь мне важно, насколько это понятно или есть ли у вас вопросы. В том числе э, очень важно, чтобы вы сопоставили вот эти вот вещи со своими результатами тестов, потому что у вас по разным категориям будут разные результаты. У кого-то будет по постоянству, у кого-то по широте. Ну и там еще в оптимизме есть тоже один показатель, про который я не сказала. Он называется надежда. Уровень надежды. Вот в оптимизм, кроме всего прочего, еще включена надежда. Это научное понятие. И ее тоже можно развивать. И она есть часть оптимизма. Без нее, конечно, вы не оптимист. Все ли сейчас понятно? Так, мы ждем ответов участников. Мне пока все понятно. Алена, вот скажите, вы же еще и коуч, да? То есть для меня это тоже похоже как на работу с осознанностью и ответственностью и работу с убеждениями в коучинге. Когда человек сталкивается с неприятной ситуацией, да, как ты говоришь сам с собой при возникновении этой ситуации? Да? Это э, вот этот вот сознательный оптимизм, как, как ты способен влиять на свое состояние и поведение после ситуации. Вот, да. Вы в чем видите отличие коучинга, позитивной психологии, или оно совмещает? Потому что здесь же примешиваются, ну, как мне видится, и методы НЛП где-то, и коучинг тот же самый. Вообще, и, на самом деле, да. здесь корни у когнитивной психологии. нет. Коучинг — это такое отпочкование, я бы так сказала. Ну, то есть... Коучинг — это коучинг, это не совсем прям психология. Вот. В позитивной психологии есть позитивный коучинг. Это отдельное ее направление. И там, да, это когда индивидуально работают со всеми, со всеми этими вещами. Но когда мы учимся отлавливать, как мы разговариваем сами с собой, логически, это все корни в когнитивную психологию. Когнитивный разум я понимаю. То есть я должен понять, что происходит в моей голове. Я должен найти какие-то альтернативные варианты, переубедить себя с помощью ну, каких-то примеров, и так далее. То есть, вот это все когнитивная психология. Ведь Мартин Селигман он когнитивный психолог, поэтому у него вот там есть многие вещи. Они просто перекочевали потом в коучинг очень быстро. Вот. Ну, поэтому тут. В чем-то есть разница, в чем-то нет разницы. В коучинг просто есть лайф, коучинг, есть еще коучинг позитивной психологии, там будут небольшие отличия, но Алена, а можно еще один вопрос? Вот есть м, а, теория Берта Хеллингера да, про родовые системы, про а, переход. И вот там есть такое понятие, как перенятые чувства. То есть, если а, чувство, например, злости, к мужчинам да, передавалась по женскому поколению, то она и, в принципе, или там неудачные женские судьбы да, складывались, то это все от, накладывает отпечаток и на человека. Вот, что, вот как работать еще с системными чувствами. Вообще, как вы на это смотрите? Вы, вы, вы сейчас пытаетесь совместить несовместимое. Вы сейчас пытаетесь разные отрасли свести в одну для того, чтобы решить какую-то конкретную проблему. Есть Хеллингер, есть его подход. Его не надо ни с чем смешивать. Если вы придерживаетесь Хеллингера, не надо брать инструменты из других подходов и пытаться их сюда каким-то образом внедрить, потому что тогда это ничего не сработает. Хеленгинг хорош, когда вот вы полностью Хеленгером и работаете с его подходами, с тем, как он к этому подходит. Позитивной психологии вообще она таких вот вещей, как родовые понятия и о том, что с ними как-то надо там по особому работать, у нее совершенно другой подход. Понимаете, у каждой отрасли, у психоанализа будет третий подход, и мы не будем вправе взять сюда инструменты психоанализа и сказать, вот Фрейд говорил, что все закладывается у человека до трех лет, давайте мы сейчас, или неврозы, давайте мы сейчас вот так, как их видел Фрейд, но будем пытаться вмешиваться с помощью позитивной психологии. Это некорректно. Поэтому каждая отрасль, она э, по-своему рассматривает какой-то аспект там или проблем, и по-своему к ней подходит. И только в чистом виде, вот в таком, оно и сработает. Ну вот не, не очень правильно брать вот те проблемы и работать вот с этими проблемами. Потому что они даже будут по-другому рассматриваться. Спасибо за уже... ответ, да, мы продолжаем. Экран тогда, потому что он мне больше не нужен, если всем все понятно, то тогда я чуть-чуть совсем скажу про то, как, чтобы вам, знаете, еще так до упражнений, которые мы будем делать, чтобы еще повысить ваше желание развивать оптимизм, потому что он очень сильно влияет на здоровье. И э, я вот вам могу рассказать э, об очень интересном эксперименте. Он проводился с 2004 года по 2012 год. Вот Представляете себе, сколько это лет? Это 8 лет. И 8 лет ученые из Гарвардского университета отслеживали, э, как влияет оптимизм на здоровье женщин. Они, у них была именно женская группа. И женщины эти были в возрасте уже, дай бог, 58, от 58 до 83 лет. То есть это так, вот очень э, такие женщины, у которых уже понятно, что много чего в судьбе произошло, и здоровье тоже уже, есть что отсматривать, так сказать, какие проблемы. В общем, им было предложено э, оценивать свой оптимизм по определенной шкале. И, кроме всего прочего, на протяжении восьми лет наблюдали за их изменениями в здоровье и пытались вот выявить закономерность связи между оптимизмом и здоровьем. Так вот, оказалось, что у участниц оптимисток, а там были и оптимистки, и неоптимистки, естественно, риск развития сердечных заболеваний, серьезных, вернее, простите, заболеваний вроде рака, и дисфункций сердечных различных, он был гораздо ниже, а продолжительность жизни больше. За время эксперимента умерло 4566 человек, и среди них участниц, которые относились к оптимистичной выборке, никого не было. То есть все эти 4566 человек были пессимистами, которые умерли за эти 8 лет. Причем, интересно также то, что не повлияло, там же еще не, не только смотрели на оптимизм, смотрели там брак, замужество, финансовое состояние, наличие даже в анамнезе генетических заболеваний. Повлияло как-то, как, в общем-то, все повлияло. Так, в общем, эм... э... на результаты вот это не повлияло. Неважно, какое там финансовое положение было, какие у них повлияла именно оптимистичность этих женщин. Поэтому э, можно сказать, что позитивно мыслить это очень важно для здоровья. Это первое. Вот. Еще сейчас э, говорят. Психологи позитивные, что медики — это вот ну, такие люди, которые материалисты. Они не верят, они, не, они лучше умрут, чем признают, что мысли и эмоции вообще как-то будут влиять на тело. И для них вот все, что э, вот эти эксперименты психологов — это спиритизм какой-то. Любые предположения о том, что там эмоции на нас влияют, э, на наши процессы — это никак. Но дело в том, что за последние годы, особенно за последние пять лет, было такое массированное количество исследований именно по влиянию эмоций на здоровье и по влиянию оптимизма на здоровье, что уже не остается никаких сомнений. Выявили абсолютно прямую связь между иммунитетом и оптимизмом. То есть чем выше оптимизм, тем лучше иммунитет. Человек очень устойчив будет к болезням. И даже там проводили эксперименты с крысами, есть какие-то определенные… Крысы, кстати, тоже есть, оказывается, оптимистки и пессимистки, они там по-разному себя ведут в лабораторных условиях. И у них по-разному клетки, там есть клетки в нашей крови, Т-клетки, и какие-то НК-клетки, клетки-киллеры, которых задача найти вражеские там всякие бактерии или вирусы и уничтожать. У пессимистичных крыс они не активизировались в экспериментах. Они активизировались только у оптимистичных крыс. Поэтому вот имейте в виду, что если вы оптимист, то в вашей крови будут активизироваться клетки, которые максимально будут уничтожать все нехорошие бактерии и вирусы, в том числе, я думаю, коронавирус тоже. Вот мне интересно, даже может быть, и будут проводить какое-то исследование в этой области, скорее всего. Следующее — это то, что люди, естественно, оптимисты менее склонны к депрессиям, к тревожным состояниям, а еще интересно, что они менее склонны к болезни Альцгеймера, которая, как вы знаете, не лечится. А это очень серьезная уже такая вещь. Очень интересно, что оптимизм снижает хроническую боль. То есть если у вас хроническое заболевание, и у вас что-то болит сильно, то оптимист не будет чувствовать так, как ее чувствует физически буквально. И Селикман в одной из своих лекций, он говорил про себя на своем собственном примере. У него очень какая то там болезнь сустава, и так говорит, ну так уже стало, что-то совсем руку не могу поднять. Пришел к врачу, врач говорит, ну как вы можете руку поднять? Он говорит, ну вот так вот могу, выше не могу, болит, болит, хорошо, делаем рентген. Сделали мне рентген, выходит врач, смотрит на меня такими большими глазами, говорит, а у вас как болит? Он говорит, ну болит вот поэтому уже пришел, он говорит, вы знаете, дело в том, что с такими рентгеновскими показателями, как у вас, обычно э, мои пациенты орут от боли и просят прямо сейчас положить их на операционный стол и заменить им сустав, а вы, как будто у вас почти ничего не болит. А дело не в том, что не болит, просто у оптимиста другие пороги чувствительности, и для него действительно боль меньше. Так, ну, с сосудистыми заболеваниями мы знаем, что их тоже э, меньше. Э, так, гипертония тоже в три раза меньше. Риск смерти э, у сердечников-оптимистов на 42% меньше по сравнению с пессимистами. Э, и даже рак, э, рис, риск инсульта на 8% тоже ниже. То есть, ну, вообще э, можно сказать, что э, оптимизм — это залог вашего духа ну, такого уровня здоровья общего, и это доказано множественными исследованиями. И что бы я, наверное, еще хотела сказать, это про то, что пессим... оптимизм может действительно спасти жизнь. Я не знаю, читали ли вы, это важнейшая книга, считается, 20-го столетия, «Скажи жизни да», Виктора Франкла. Если вы ее вдруг не читали, то... Эм... Я вам очень сильно советую ее почитать, потому что э, Франкл, там он, его теория была, которую он еще завершил э, до войны, о смысле жизни, о том, что если у человека есть смысл жизни, то он выстоит в любых ситуациях. Но в этой книге есть отсылы к внутренней устойчивости, к оптимизму в том числе, потому что выстоять, не будучи оптимистом, невозможно. Как вы знаете, Франкл прошел через концлагерь, и он выжил в концлагере. И вот он описывает, там есть такие вот просто цитаты, которые... Не, ну, ну, невозможно их пропустить, их надо, наверное, вот я даже вам и зачитаю некоторые из них, потому что это про выжить, это про оптимизм и выжить. Он говорил, что по его собственным наблюдениям наибольшие шансы выжить имели те, кто отличался наиболее, не, не те, кто отличался здоровьем, а те, кто отличался крепким духом. А крепкий дух, простите, это как раз-таки про... Он, он откуда берет свою силу? Из надежды и оптимизма. Если нет надежды, нет оптимизма, нет крепкого духа. Психологические наблюдения показали, что, помимо всего прочего, лагерная обстановка влияла на изменение характера лишь у того заключенного, кто опускался духовно и в чисто человеческом плане, а опускался тот, у кого уже не оставалось больше никакой внутренней опоры. Но зададим теперь вопрос, в чем могла и должна была заключаться такая опора? Если нет надежды, если нет ради чего образа какого-то, который вы перед собой держите, нет оптимизма, то, соответственно, личность совершенно э, преображалась. Обесценивание реальности. Вот он... Э, много пишет об этом, которое происходило у тех, кто проходил через концлагерь, а обесценивание реальности у нас происходит каждый день без концлагеря. Если вы посмотрите на людей, многих, которые вокруг, на то, что они говорят, на то, как они живут, они обесценили уже то, что есть сейчас в стране, там, в семье, в мире.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 они относились к своему настоящему бытию, как к чему-то такому, от чего лучше всего отвернуться. И замкнувшись, полностью погружались в свое прошлое, и жизнь их шла к упадку. Но это как раз-таки про потерю опоры внутренней, что мы умеем делать и без концлагеря. Ну и а, есть, вот он говорит, достаточно много примеров, часто поистине героических, которые показывают, что можно преодолеть апатию, обуздать раздражение, что даже в этой ситуации абсолютно подавляющей, как внешне, так и внутренне, возможно сохранять остатки свободы, противостоять давлению, противостоять своим «я». А, были люди, которые, несмотря ни на что, ходили, делали приятные какие-то вещи для других, благодарили за что-то, хотя их было немного, как пишет Франк, но они были. И именно эти люди и выживали, как правило, а не те, которые там вот обесценивали ситуацию и уходили в совершенный пессимизм. И он говорит, если человек считает, что он все тело зависит от милости случая, такая жизнь в сущности не стоит того, чтобы жить. А это именно мышление пессимиста. Это пессимист говорит, все случаи виноват, это же не я центр всего происходящего, это случайность. И это как раз приводит потом вот к таким последствиям. Ну и также он говорит последнюю фразу, которая мне очень нравится. Так что же такое человек? Это существо, которое всегда решает, кто он. Это существо, которое изобрело газовые камеры, но это и то существо, которое шло в эти камеры, гордо выпрямившись с молитвой в устах. Поэтому вы сами решаете, вы оптимист или вы пессимист. Но человеку дано это право выбирать и дано право его развивать всем одинаково. Это не такая какая-то черта или способность, которая сложно отдается. Я вам сейчас буду рассказывать, как это делать. Вы поймете, что ну, какая-то вообще, кажется, ерунда. То, что я буду говорить, какие-то простые совершенно упражнения. Но если вы будете эти упражнения делать хотя бы на протяжении одного месяца, я вам могу гарантировать, что ваше состояние изменится, и уровень вашего оптимизма вырастет. А если вы будете их делать два или три месяца, у вас изменится и сама жизнь. Ну, потому что ваши мысли и то, чего вы ожидаете, конечно же, будут очень сказываться на то, что будет с вами происходить. Так, готовы ли вы к упражнениям? Алена, да, готовы. Единственное, тут был вопрос от участника, таниса Может ли быть обратная связь? Чем лучше здоровье, тем больше оптимизм? Не встречала, честно говоря. Вот таких вот никаких данных я не встречала. Хорошо. Действительно, у Франкла очень сильная книга и сильный человек. В ситуациях, когда думаешь только о физиологических потребностях, о безопасности, да? вот самый низ пирамиды маслов оставаться сильным духом, находить смысл, находить надежду, это действительно стоит восхищения. Спасибо. Ну, участники пишут, что мы готовы. Окей. Okay. Значит, одно мы сделаем, ну, я вам буду их штуки четыре где-то для вас приготовила. Одно я вам сейчас расскажу, потому что вам нужно будет его делать э, самостоятельно дома каждый день. Я его делаю со своими студентами, они на семестр получаю такое задание. Я это проходила сама, потому что это упражнение разработал Селигман, и в начале, как только я записалась на специализацию по позитивной психологии, до ее конца, пять месяцев, я выполняла это упражнение. И я вам объясню сейчас, какие происходят изменения. Сначала я вам скажу, что надо делать, потом я вам объясню, что с вами будет происходить, если вы будете его делать постоянно. Оно простейшее, но желательно заведите себе какую-нибудь отдельную тетрадочку. Если вы записываете в телефон или на ноутбуке, то файл, в который вы записываете, пусть он у вас будет один, или какую-то записную книжку. Вам нужно каждый вечер перед сном записывать три удачных дела, которые у вас сегодня получились. Но не просто записывать дело, а еще и записывать, по какой причине оно получилось. И самое главное, что вы для этого сделали? Ну, ваше в чем? Ну, хотя, в принципе, это даже не обязательно. Просто даже если вы запишите причину, уже хорошо. Ну, например, это может быть вообще мелочи. Это может быть что-то там ну, большое, я закончил проект. Потому что... И пишите, почему. Или я сегодня, мне удалось купить красивое платье. Или я успела на свою там серию сериала, которые я смотрю. Или у меня получилось классные котлеты сделать. Ну вот любое дело, которое вы считаете у вас получилось удачно. Их должно быть три. И обязательно дело, а после этого потому что. Во-первых, сначала вам будет некоторым людям, не всем, но некоторым людям тяжело находить три удачных дела за день. Бывают дни, когда кажется, что их не было. Или было одно, а два еще, ну вот кажется, где их взять. Со временем о, вы научитесь фокусироваться на хороших делах гораздо лучше, и через пару месяцев у вас отпадет вот это вот, где их взять, вы их начнете замечать, потому что обычно мы фокусируемся на плохих делах за день. Мы не фокусируемся на хороших. Наше сознание, в принципе, не готово к этому, поэтому нужно его немножко натренировать. Первое — это будет фокус на делах. Второе — причины. Так вот здесь самое главное. Я не знаю, как у вас это получится, но у меня и у моих студентов у всех есть один эффект. Мы научились замечать, что... Наши дела получаются, потому что мы приняли решение, не поленились, произвели какие-то действия, что-то кому-то сказали, и вы будете... Я даже советую подчеркивать вот в этом, потому что самые там главные слова, которые определяют причину. Предложение может быть длинным, но вот найдите те слова, которые определяют причину. Через какое-то время вы удивитесь, насколько вас много как фактора, который обеспечивает происхождение всего хорошего в вашей жизни. Не потому, что кто-то прилетел на голубом вертолете и все случилось. Не шанс, а потому что вы сделали какой-то шаг. Если бы вы его не сделали, это бы не получилось. Чаще всего. Даже если вы купили прекрасные помидоры, которые вот сейчас там в сезон, это потому, что вам захотелось помидор, и вы все-таки решили выйти на улицу, найти эти помидоры и купить. То есть вам их никто не принес. Это э, упражнение очень хорошо учит присваивать вот это вот персонализация в оптимизме, вот эта вот часть, понимать, видеть и присваивать, что в этом есть во всем. Моя часть, даже если мне кто-то помог, вот моя часть всего хорошего, что со мной происходит. И у вас будут появляться там слова, которые вы чаще и чаще подчеркиваете. То есть какие-то причины будут у вас выходить на первое место. И тогда в следующий раз, когда перед вами встает дилемма, полежать на диване или не полежать, а сделать какое-то дело вы его сделаете. Знаете почему? Потому что э, у вас там будет подчеркнуто много раз, потому что я принял решение. У вас, э, когда вы подчеркиваете, да, вот там где-то на подкорку записывается, ага, вот если, если я делаю это, у меня получается хороший результат. И когда оно часто случается, вы его часто подчеркиваете, то в следующий раз, когда перед вами станет дилемма, вы выберете действие. Потому что вы запоминаете, что именно это Ваша там, черта, решение или так далее способствует тому, чтобы хорошие дела у вас случались. Вот такое вот простое: делайте его минимум месяц, а потом вот посмотрите, что из этого получится. А потом заметьте себя еще раз на оптимизм. Вот все это, вот то, что я сейчас буду рассказывать, сделайте месяц каждый день и будет потом мерите себя и посмотрите, что, что изменилось. Следующее мы сейчас его сделаем для вашей релаксации. Она, это визуализация, которая называется «Лучшая версия себя». Его а, придумала психолог Лора Кинг в 2001 году. И самое интересное, что с этим упражнением проводили множество разных экспериментов. Сначала мы его с вами сделаем. А потом я вам расскажу, что получилось э, по результатам экспериментов с разными группами с этим упражнением. Эта э, визуализация предполагает генерацию разных позитивных событий, которые произойдут с вами в будущем. И вам нужно сейчас... Я даже... Я просто объясню, а дальше 5 минут вам дам повисеть без своего голоса. Вы сами это будете делать. Вам нужно сейчас выбрать. Допустим, у вас есть какое-то желание в какой-то конкретной отрасли. Вот вы очень хотите, чтобы у вас там либо в личной жизни, либо в профессиональной жизни, либо там в путешествиях, в чем-то что-то случилось. И вам нужно, либо вы хотите в жизни в целом, вы сами выбираете себе ракурс. И выбираете себя через сколько лет? Через год, через три, через пять, через десять. И вам нужно будет представить, как вы реализовали эту свою цель, которую вы перед собой поставили, либо цели в нескольких, вот в жизни своей в целом улучшили. Допустим, сделали карьеру мечты, или нашлись там с того самого человека, или там подтянули свое здоровье, круг общения поменяли, объездили несколько, там, вы не знаю, полмира объездили, или какие вы цели ставите на этот период времени. Вам нужно будет в течение, ну, давайте я три минуты засеку, и три минуты представлять как можно более детально, как это получилось, с запахами, с, с, вот буквально с картинками, с ощущениями. Поехали. Две минуты только прошло. Я смотрю уже, Александра открыла глаза. Вы сможете это делать самостоятельно упражнение. Самое интересное, что его минимальное время выполнения это 5 минут. От 5 до 15 минут. То есть это упражнение не делается по-быстрому. В него нужно погружаться. И в 2011 году есть такая психолог Соня Любомирский. Это очень известная психолог. Она, кстати, переводилась, по-моему, издательство Питер, издавала ее книгу, но сейчас ее уже в продаже нету. Она известный позитивный психолог, и она делала эксперимент с этим упражнением. У нее студенты выполняли это упражнение ежедневно в течение 15 минут 8 недель. Так вот, это очень сильно увеличило их уровень счастья. Есть тесты, которые замирают уровень счастья. Более того, эффект повышенного уровня счастья сохранялся на протяжении шести недель после того, как они окончили выполнять это упражнение и больше его не делали. А есть еще другой эксперимент. Там нужно было людям записывать э, текст. Вот вы увидели что-то в своей картинке, и запишите после этого, что вы видели, как это и так далее. И это нужно было делать 5 минут в день. И нужно было писать в трех разных сферах. В личной, в профессиональной и в сфере взаимоотношений. Ежедневно две недели. Так вот, была группа, которая это делала, и группа, которая этого не делала. Оптимизм за две недели у группы, которая делала, удвоился уровень оптимизма удвоился. То есть это очень развивает оптимизм. В 2013 году было очень интересное исследование, опубликовано даже в журнале в научном, что если даже один раз в течение 15 минут выполнить это упражнение, то оно уменьшало ощущение боли, физической боли. Люди переставали чувствовать боль так явно, потому что они переставали концентрироваться на ней и сдвигали фокус на ожидаемых хороших событиях. Вот. И еще в 2013 году еще один был эксперимент. Ежедневное упражнение вот это в течение четырех недель увеличило тоже уровень оптимизма и счастья. Так что попробуйте от 5 минут в день до 15 минут. Это время для себя, тут можно э, не по верхам просто представил и глаза открыл, да, а вот погрузиться в это и прочувствовать, как это будет. И попробуйте сделать это каждый день перед сном, вот будете засыпать, и вместо того, чтобы думать о том, где вы там что не помыли, как у вас там завтра будет, что там у вас завтра будет, вот э, делайте это упражнение от 5 до 15 минут, и потом засыпайте И посмотрите, как... Сначала вы сделаете вот это, вот, знаете, с тремя хорошими делами, а потом вот еще вот это. И попробуйте так каждый день 4 месяца. Посмотрите, что с вами произойдет. Есть ли вопросы какие-то сейчас по этому упражнению? Алена, действительно волшебное упражнение, да, на него больше времени надо, чтобы погрузиться, наполнить картинку запахами, звуками, ощущениями. У меня три картинки я себе представила: личная, в сфере карьеры и отношений моих с семьей. Это здорово, действительно. И суету вот эту какую-то представила, такую радостную, праздничную, там запах моря в другой картинке представила, песок под ногами, это все здорово, и я сейчас внутренне улыбаюсь, я чувствую прилив сил, что, что, и, и, в принципе, я знаю, что это реально. И самое Спасибо. главное, это, в принципе, и будет становиться больше и больше реальным. У Селикмана есть такая прекрасная ага, цитата, если мы, как все пессимисты, убеждены, что сами несем ответственность за свое невезение, нам придется столкнуться с большими неприятностями, чем в том случае, если мы верим в обратное. Так что если мы верим в то, что произойдут хорошие вещи, то они и случатся в очень большом количестве случаев. То есть не всегда, конечно, но по большей части так. Есть еще модель Нуб, которую придумал тоже Мартин Селлингман. Прекраснейшее такое упражнение. Даже можете сейчас его попробовать выполнить, потому что пока я здесь, если у вас что-то не получается, или возникнут вопросы, вы можете мне их задать. Но оно тоже, это упражнение требует времени определенного. Мы с коллегой проводили на, для сотрудников Тутбая, год назад эм, серию воркшопов там по балансу, по счастью, по балансу в жизни и давали им разные раздаточные материалы, которые они могли бы вот сами с собой заниматься. И среди этих раздаточных материалов была модель NOOP. Потом, когда HR-менеджер делала э, запрос на то, что больше всего вам понравилось, э, вот как раз сотрудники эту модель NOOP и отметили. Поэтому я думаю, что можно попробовать ее. Она, она как раз-таки про умение анализировать и останавливать свой поток негативной информации и немножко переключаться. Так вот, Селикман считает, что когда с нами... У нас есть определенная цепочка, как мы, как мы становимся пессимистами. Сначала случается какая-то ситуация. Мы эту ситуацию начинаем обдумывать с разных сторон. И... Когда э, ситуаций плохих в цепочке несколько, и мы их обдумываем примерно одинаковым способом, у нас формируются убеждения. Ну, допустим, у меня э, что-то по работе один раз не вышло, второй раз не вышло, третий раз не вышло. И я это интерпретирую, интерпретирую и прихожу к выводу, что я не очень хороший сотрудник, повышения, мне тут ждать нечего. Ну, в общем-то, так я и останусь на своем среднем уровне. И это, то есть вот эта моя интерпретация формулирует убеждение. А у убеждения есть последствия. Это означает, что я не буду браться за какие-то крупные проекты, я не буду себя куда-то выдвигать, я не буду активистом, и вообще инициативу я перестану проявлять. Это последствия. Пессимистичные мысли формируют такие же мрачные убеждения, которые, в свою очередь, влияют на наше поведение. Поэтому мы получаем эти последствия. И нам нужно разрушить эту цепочку. Вот эта модель, она позволяет ее разрушить. У нее есть первый шаг. Когда с вами случается неприятность, вам нужно зафиксировать все, что вы говорите сами себе, когда происходит неприятность. Обычно э, это нужно сознательным способом себя остановить, потому что мысли, они градом, Льются буквально, когда какая-то неприятность, остановите себя. Мы часто настолько нам привычна, наша негативная интерпретация, что мы себе в ней не отдаем отчет. Поэтому останавливаем себя и записываем буквально, что вы себе, собственно говоря, говорите. Дальше второй шаг это скорая помощь. Если вы не можете никак отвлечься. Вот прям мысли эти текут и текут. Он говорит себе буквально ущипните себя, резинкой себя по руке щелкните, послопайте в ладоши. Знаете, вот как это... Когда истеричные люди, у них негативные эмоции, им иногда надо дать по лицу, чтобы они опомнились и успокоились. Вот то же самое надо сдать, сделать с собой. Только по лицу себя бить не надо, можно просто себя щепануть, приди в сознание, в общем, перестанем вот эту ерунду думать сейчас, чпукнуть себя, там, уколоть себя чем-то или все, чтобы немножко ваше сознание отвлеклось от этого потока. А потом нужно делать третий шаг — это пер... найти альтернативу своему пессимистичному объяснению. То есть у каждой ситуации есть разные интерпретации и разные причины. И она явно не одна. Это вы циклитесь на одной. И вам нужно найти еще какие могут быть причины у этой ситуации, кроме той, на которой вы сейчас зациклились. Не надо выбирать самый худший вариант еще худший, и еще худший. То есть вам важно здесь выработать более оптимистичные альтернативы к тому, что могло послужить причиной. Сместите акцент с себя. То есть это не я был виноват. Может быть, еще что-то как-то произошло. Может быть, внешние обстоятельства. Какие еще могли быть вообще причины? Или хотя бы там вот не получилось, там, я недостаточно старался, хорошо, буду больше стараться в будущем. Старайтесь вот эти вот вещи, не удалось сейчас, хорошо, ну, это же не значит, что во всех подобных ситуациях будет не удаваться. Эти вот все вещи тоже стоит продумывать и проговаривать для самого себя, которые вот я вам, когда слайд был про оптимиста, сдвигаться в этот оптимистичный стиль мышления, когда вы интерпретируете ситуацию. Когда вы это сделали, тогда наступает шаг 4. Найдите себе аргументы, которые подвергают сомнению пессимистичные убеждения. Ну, например, отец застукал сына курящим э, где-то там в гараже или пьющим с, с подростком, вот они там пили, и он уже на себя накручивает, да он там станет наркоманом, да не уследили и так далее и тому подобное. Когда мы говорим о шаге 4, аргументы, которые подвергают сомнения, что прям странит наркоманам. А вы загуглите и посмотрите, какая статистика, сколько подростков из тех, которые пробовали алкоголь в подростковом возрасте, по статистике становятся алкоголиками. И вы увидите, что этот процент на самом деле не такой большой. Будем считать, что ваш сын не обязательно в него попадет. Uh, вспомните себя в молодости. Во сколько лет вы, собственно говоря, чего там начали? Стали ли вы алкоголиком? Нет. То есть еще один аргумент. То есть шаг четыре uh, — это ищите контраргументы. Вот uh, в этом и есть когнитивная психология с разумом связанная. То, во что разум поверит. Он поверит в статистику, он поверит в ваше прошлое, он поверит в примеры друзей. Найдите примеры еще своих друзей, у которых тоже дети там, ну, шлялись когда-то непонятно где, ну, нормальные дети, поступали вон в вузы, учатся и так далее. То есть вот абсолютно такие яркие примеры, и их можно найти под любую ситуацию. И пятое, когда вы это сделали... А, еще что Селегман советует. Если не находятся примеры, позвоните другу. Это называется проекция голосов. И попросите его вас критиковать вслух все ваши убеждения. Вот вы ему будете говорить, сын точно станет там алкоголиком. Пусть он вас критикует, потому что со стороны зачастую люди очень хорошие аргументы могут приводить, которые вы раньше не видели. И шаг пятый — это э, смягчите последствия. Ну, даже если что-то случится, да, то такое тоже бывает. Учитесь смягчать последствия. Спросите себя, даже если мое убеждение обосновано, ну и что из этого следует? Разве неудачи там э, на предыдущей работе, если это по, про работу было? На мне как-то сказали сейчас, ну работаю уже. Раньше мой сын тоже попадал в разные э, передряги, но тем не менее, он же дорос до этого времени, хороший ребенок, возможно, там, с хорошими оценками и так далее. То есть насколько реальны и ужасны эти последствия? Насколько это действительно, что он таким станет или вас не возьмут э, на работу, если это по работе. Да? То есть оспаривайте эти убеждения и э, подумайте о способах, с помощью которых вы можете изменить ситуацию. Вот таким образом, если вы будете с собой работать, вы будете учить ваше сознание оспаривать абсолютно логически э, собственные негативные убеждения и постепенно смещаться с пессимистического стиля объяснения ситуации в оптимистический. То есть это абсолютно тренируемая таким образом вещь. Есть ли какие-то вопросы по этому методу? Все очень подробно объяснили, поэтому вопросов нет. Алена Хотелось бы, конечно, чтобы вы, может быть, поделились... Я знаю, что вы со студентами очень много работали по этой программе, и чтобы вы рассказали, во-первых, о своих достижениях, что вам удалось воплотить, да, какие свои, может быть, убеждения трансформировать, вот, и про успехи своих студентов или вообще про тех людей, кто прошел ваши курсы, вот. Ну, я... Понимаете, я в своем курсе по психологии, я не могу брать только позитивную психологию, да, и вот эти вот вещи, потому что это все-таки академический курс университетский, он предполагает темы, далеко выходящие за тему оптимизма. Я могу так сказать, я просто подошла к курсу по введению в психологию таким образом, чтобы в конце этого курса ребята смогли все изучаемые явления применить на себя, и они пишут проект, проект э, своего развития личностного и достижения целей на ближайшие три или пять лет, в зависимости от того, как они этого хотят. И э, они его пишут уже на основании того, что они знают свой уровень оптимизма. Они у меня читают книгу Мартина Селигмана, э, они читают, как оптимизм влияет на профессиональную сферу, особенно на там, менеджеров по продажам, которые постоянно сталкиваются с отказами, и если они пессимисты, то, соответственно, они не смогут в дальнейшем быть успешными. То есть, принимая этого внимания, они пишут свой план развития. Мы, кроме всего прочего, проходим э, другие... Вот мы делаем исследования сильных сторон, мы пытаемся какие-то ситуации сложные, которые у них возникают, э, э, использовать их сильные стороны личности для того, чтобы с ними работать. Мы над силой воли работаем, мы анализируем жизненный путь их, но это уже за пределами позитивной психологии, другие отрасли. И достижения таковые, как и взрослые. Есть студенты, которые чего-то хотят. Это закладывается в семье, я так понимаю. Потому что вот э, если родители э, благополучные, а там почти у всех они благополучные семьи и достаточно состоятельные, если они не примивают ребенку тому, что ты должен к чему-то стремиться, они не воспринимают ни оптимизм, ни что бы то ни было другое, у них есть один ответ. У меня есть мама и пап, и они мне помогут. Мне не нужны ни менторы, ни социальные сети, которые мы там тоже анализируем, как построить свою социальную сеть. Мы пишем письмо ментору предполагаемому, мы учимся э, со, со, со, со, свои цели вырабатывать, а им ничего не надо. Но есть э, ребята, которые, ну, скажем, чего-то в жизни хотят. И их будет 50 на 50 процентов, тех и других. И те, которые хотят, добиваются очень больших результатов. И в этом году у меня был особенно насыщенный курс из-за того, что он был онлайн. Они выполнили огромное количество заданий. И те проекты и те комментарии, вот, которые они писали, они, конечно, свидетельствуют о том, что это люди, которые за полгода полностью изменились, которые изменили отношение к себе. Очень на многих повлияло это упражнение про три удачных дела. Они должны были мне описать свой опыт за семестр выполнения этого упражнения. И очень многие с удивлением обнаружили, что мало того, что оказывается, даже при сидении дома во время коронавируса каждый день происходят какие-то хорошие вещи, так и еще и то, что они сами эм, в этом для этого очень много делают. Они научились там со стрессом бороться, они эм, научились ставить цели. Ну, то есть для меня это были очень большие достижения, которые они описывали, и по своим качествам личностным, что с ними произошло, как они себе распорядки дня меняли, когда мы учили, тоже вот эти вот все вещи проходили, как они внедряли эти упражнения в свою жизнь как они научились увеличивать счастье при разговоре с другими людьми, потому что в позитивной психологии есть еще модель, согласно которой очень зависит от того, как мы разговариваем с людьми, когда они нам сообщают хорошие новости. Мы либо крадем их счастье, либо увеличиваем их счастье. Мы это тоже проходили, и они анализировали, кто у них крадет счастье, кто увеличивает, и как они могли бы увеличивать счастье когда им кто-то из друзей или из родственников сообщает какие-то хорошие новости. В общем, я, конечно, очень довольна в следующем году, когда у нас не будет этого ужасного онлайна тотального, я смогу еще и обсуждать, чтобы они услышали достижения других большие, то тогда это будет еще более сильный эффект иметь. И я для себя... Тоже цель, которую я ставила, я очень хотела, чтобы студенты бизнес-курса, для которых психология, как они сами сначала говорят, мы вообще не поняли, зачем это нам надо, вот это вот все. Мы вообще-то пришли бизнес изучать. И которые в конце мне писали, да спасибо, да я теперь э, вообще, я понимаю, что я хочу читать психологию. Они перечитали кучу книжек, которых я их не просила читать, вплоть до Гюстава Либона «Психология масс» первый курс бизнеса, понимаете, которые сказали мне, что раньше я бизнес-литературу не хотела читать, даже популярно, а теперь я книжками их буквально глотаю, то, конечно, это очень большой для меня результат, как для преподавателя классического вуза. Алена, спасибо большое за ответ. Скажите, а можете ли вы поделиться своими мечтами? Да, конечно, могу. Я очень хочу, чтобы архитекторы мечт... У меня есть несколько проектов, кроме архитекторов мечты, у меня есть еще проект Reverse, который мы делаем вместе со своим турецким коллегой. Он делает часть, которая... Очень интересно, вот к позитивной психологии есть такое понятие театр-лабиринт, которое позволяет физически человеку, взаимодействуя с различными предметами, очень много понимать о том, чего я действительно хочу, что я чувствую и так далее. И мы из-за коронавируса не смогли его реализовать. Я очень хочу, что он международный проект на английском языке, мы хотим его на берегу моря сделать в следующем году, я очень хочу его реализовать. Это одна из моих, моя мечта. Вторая моя мечта, более крупная и глобальная, это то, чтобы эм, архитекторы стали организацией, а не проектом. И эту организацию я хочу, чтобы она была международная, и чтобы она имела возможность помогать как можно большему количеству людей э, выходить на другой уровень благополучия в их жизни и процветать. Это, наверное, такая, такая максимальная цель, мечта такая вот, большая, потому что к ней еще идти и идти. У меня есть мечта, поскольку я тренер а, образовательных программ для взрослых, и у меня была мечта на этот год, чтобы меня больше приглашали в как международного тренера. Она сейчас реализуется, у меня много проектов, и я хочу еще больше, я хочу стать вот таким прям тренером очень высокого а, уровня, такого, который бы вот, ну, действительно такие вот... Ну, прекраснейшая программа реализовывать, когда я за время тренинга бы успевала бы очень сильно продвинуть людей. Это сложно, когда нужно компетенции развить за короткое время. И в этом можно постоянно совершенствоваться. Вот. В этом году я уже на английском языке приступила лекции для партнеров записывать. Я хочу, чтобы это продолжилось. И чтобы и в онлайн, и в офлайн у меня получалось, как у тренера образования для взрослых, делать еще более качественные программы. Ну и еще одна мечта у меня — съездить в Марокко и в Исландию. Переночевать в пустыне обязательно хочу. Вот такие у меня мечты. Алена, я вижу и чувствую, что эти мечты сбудутся, потому что с вашей энергетикой, с вашей верой и то, что вы даете людям вот это вот нужное ощущение надежды, оптимизма, это все обязательно сбудется. Спасибо вам большое. Спасибо. От вас просит рассказать наш участник Алекс про летнюю рассылку. Про летнюю рассылку, ага. Молодец, Алекс, он просто подписался. У меня есть курс, который будет стартовать буквально на этой неделе, и называется он «Позитивное лето». И этот курс пока бесплатный, потому что я его буду тестировать. И это курс, в котором будет про оптимизм, про благодарность, про доброту, это все с точки зрения научной, того, как это влияет, как это развивать и так далее. То есть такие базовые концепции, там будет тоже про 24 черты э, характера, которые сильные помогают людям достигать э, высокого уровня благополучия и процветать. Вот. И единственное, что я могу сбросить, наверное, вам не прямо сейчас, потому что э, у меня сейчас все закрыты браузеры, ссылку, да, на эти курсы. Еще завтра можно на них записаться до вот, э, конца месяца. Они бесплатны, там будет приходить на e-mail вам раз-два в неделю письма, будут ссылки на мои короткие видеолекции, объясняющие какой-то феномен, будут э, рабочие тетради небольшие, там, где будут описаны упражнения, что вам нужно сделать, вот такие небольшие для вас, подобрать доброте по развитию надежды, по развитию э, оптимизма, и мы будем собираться раз в неделю в переговорке для того, чтобы поговорить у кого какие достижения на данный момент, кто какие интересные, открытия сам себе сделал для того, чтобы люди немного слушали, а не были только сами в себе. И это будет длиться всего лишь один месяц, но в обмен на это я буду просить очень конкретно, во-первых, выполнять упражнение, я для этого его и тестирую, чтобы я посмотрела на результат через месяц, за это я буду просить очень хорошо отвечать на вопросы анкеты, которые я пришлю, и отзывов, развернутых на то, как вы себя чувствовали, что с вами происходило, и на курс. Ну, вот так. Поэтому и можно будет, может быть, как-то участникам потом забросить, и если кто-то захочет, то еще может до завтрашнего дня в последний вагон вписаться в группу, которая будет развиваться, развивать себя и увеличивать свой оптимизм и уровень благополучия в целом. О, это очень хорошая новость, отлично, спасибо большое. Я напишу тоже об этом. В курсе «Позитивное лето» я думаю, что еще присоединятся участники. Хорошо, Алена, спасибо большое вам за эфир. Я благодарю, что вы сегодня были с нами. Желаю исполнения этих мечтаний, которые вы наметили себе, и э, хочу, чтобы мы встретились еще, может быть, потом попозже, после курса, еще на один эфир, чтобы вы рассказали свои впечатления. Это здорово, кстати, что в курсе будет потом обсуждение каждую неделю, потому что вот этот обмен энергиями, он добавляет веры, добавляет сил, добавляет позитива и хочется да. идти дальше. Это здорово. Спасибо большое, Алена, за сегодняшний вечер. И вам спасибо. Вон там Алексей, кстати, Алекс э, бросил ссылочку в чате на регистрацию, кстати да. говоря. Поэтому... Вам да. тоже большое спасибо, что пригласили, и я надеюсь, что я... Э... Я вас подвигла на то, чтобы хотя бы думать в сторону того, чтобы думать более оптимистично. Знаете, это как это с, с мем с собачкой, которая лежит хотя бы в направлении своей мечты. Ну так тут, Но если даже сейчас пессимист, ну хотя бы думать о том, чтобы лучше было бы мыслить оптимистично и начинать что-то делать в этом направлении. Спасибо большое, с вами была Алена Луговцова. И я, Александра Донова, проект «Люди вне профессии». Если вы хотите стать спикером нашего проекта, то, пожалуйста, подключайтесь, пишите мне на Facebook или в Instagram, и мы выбираем тему для вашего выступления. Вот, если вы хотите подключиться волонтером в наш проект, тоже пишите мне в личное сообщение на Facebook, мы вас будем очень рады видеть в своей команде. Ну, и до следующего эфира следите за нашими анонсами. Позитива вам, оптимизма и хорошего лета! Всего доброго!